как можно больше людей научить зарабатывать а, в интернете деньги, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью». А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 Ну и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретая, приобретаем, работая у нас в фонде, нам позволяют зарабатывать на ровном месте. Это честное слово, ребята. Можно зарабатывать в любой стране, с любой точки мира и в любой точке мира, и любому встречному, на улице даже, показать, рассказать о нашем фонде, показать, как работает маркетинг, и в итоге получить за это нового партнера. Ну, а знаете, что я еще хочу сказать, что в сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл, и рабочее место убрано». «Ваше знание у вас в голове». И для того, чтобы а, вот эти знания были у вас в голове, конечно, нужно а, повышать свой уровень знаний. Это нужно обучаться. Обучение а, можно обучаться и платно, можно обучаться и бесплатно. А, сейчас все доступно в интернете. А, вы забили на YouTube-канале или в Google «А как научиться приглашать?». Как научиться приглашать? А приглашения, ребята, всегда нужны. А некоторые э -э люди задают, э -э -э, вернее, некоторые наши партнеры задают вот такой вот, задают такие вопросы и дают такие предложения, например, в чатах, да, что давайте мы сделаем закольцовку. Ребята, у нас в фонде это партнерская программа, где деньги идут четко от партнера к партнеру, 100% в сеть. Если мы сделаем закольцовку, закольцовку сделаем клонами, то а наша, а наша матрица просто остановится. Остановится, и мы просто будем сидеть без денег. Клоны, ребята, никогда не заменят живого человека. Клон, он есть и клон. А новый... Он не принесет а, в дальнейшем, один раз он клоун приносит деньги на баланс, но в дальнейшем он больше не принесет вам деньги, принесет только новый партнер. Вот приносят деньги, и а, ну, как, в партнерских программах деньги четко идут, как я уже говорила, от партнера к партнеру. А, поэтому м, приглашать в партнерских программах, Нужно в обязательном порядке, без приглашения, еще раз говорю, что мы далеко не уедем. По поводу закольцовки, я уже сказала, что закольцовки никакой не будет. Она совершенно не нужна. Мы пришли в интернет за деньгами. Ну и сегодня я хочу просто задали такой вопрос, как научиться приглашать. Меня часто спрашивают, Ольга, как вы достигли того, чего хотели. Раскройте свой секрет. Один из самых главных моих секретов, который помогает в сложной ситуации, это слово из трех букв, которое знают все. Ребята, поверьте мне, это слово вы знаете с самого детства. Вы, конечно, сейчас улыбаетесь. Я считаю, что не нужно этого стесняться. Поэтому чем больше успеха вы достигаешь, тем больше тем дальше делиться секретами важнее со всеми окружающими людьми. И поэтому это слово откровению. Я к этому принципу научилась у успешных людей. Это слово из трех букв. Оно такое простое, что может вызвать у вас изумление. Но именно оно работает, ребята, лучше всех. Сейчас я вам расскажу, как с его помощью вы можете достичь успеха. Что обычно делают многие люди, когда сталкиваются с проблемой? конечно, начинают жаловаться. Жаловаться на обстоятельства. Винят всех вокруг. Винят в своих неудачах родителей, сотрудников, клиентов, президентов, до да кого угодно, кого попало. Все эти жалобы, сомнения и попытки обвинить все, что угодно в своих неудачах, ведут только к одному – потере мотивации – потери времени и потери возможностей, и в результате потери энергии. Именно уныние и жалобы съедают самое большое количество энергии. Они просто пожирают и все больше и больше, и никогда не, не смогут насытиться. Именно поэтому многим людям так трудно прекратить такое негативное поведение. У них просто не хватает энергии. Для того, чтобы выйти на новый уровень, они попадают в замкнутый круг. Хорошая новость в том, что... В каком бы сложном и отчаянном положении вы не находились, вы всегда можете переключить свое сознание с минуса на плюс. Вспомним одно только это слово. И это слово всего лишь из трех букв. Может, многие и знают это слово. Это слово «как». Как мне получить то, что я хочу? Как мне действовать в этой ситуации? Как мне решить эту задачу?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 Это простое слово «как». Как стартер заставляет ваш мозг работать, заставляет ваше сознание искать решение, заставляет вас действовать. Ребята, только действия приводят к результату. Вы должны это вот запомнить, как отча наша. Именно действие – это неиссякаемый источник энергии, к которому вы подключаетесь, когда начинаете что-то делать. А для того, чтобы запустить двигатель, вам что нужно – вам всего лишь нужно задать себе так, один вопрос, как? Бывает, что проблемы кажутся такой большой и несложной, что не представляется в голове что-то огромное и неразрешимое. Бывает, что и силы на исходе, а все делается с огромным трудом. Но всегда можно запустить, запустить вечный двигатель и подключиться к источнику неиссякаемой энергии, просто задав себе вопрос, как я могу это сделать. Многие великие люди говорили о том, что человек – это уникальное творение, и его возможности безграничны. И это, ребята, правда. И многие убеждались в этом на собственном опыте, и в том числе и я. А в, у нас скрыты невероятные резервы, которые включаются в нужный момент. Нужно просто знать, как получить к ним доступ. И в один из этих способов – это использовать слово «как». Обязательно используйте это могущественный способ и научите ему свое окружение. Именно так вы сможете выйти на новый уровень не только сами, но вы еще получите поддержку от своих людей, с теми, с которыми вы общаетесь. И просто сейчас берите листочек, берите карандаш или ручку и записывайте. Есть три в негласных правилах, как добиться успеха. Первое. Записываем. Побольше говорите с людьми. Второе. Побольше говорите с людьми. И третье. Побольше говорите с людьми. Запомните, ребята, пока у вас рот закрыт, у вас в кармане будет пусто. Поэтому меня учил с самого первого дня, как только я пришла в интернет, мой спонсор. И я и этом, с этим и делюсь с вами, со всеми, со всеми партнерами нашего фонда. Итак, наверное, перейдем теперь, я сделаю демонстрацию экрана, и мы с вами перейдем в, в, в кабинет, да? А, так, транслировать экран. Видно мой экран? Да, у меня видно. Ага, да. А, ну, вот, как вы видите, мы, я нахожусь на главной странице сайта. А, здесь вы, ну, наверное, все а, видели и знаете о том, что а, здесь даже есть ролики по маркетингу, но, конечно, все 13 роликов невозможно вынести на главную страницу. Сайт будет сам по себе очень тяжелый. Ну, и заходим давайте в кабинет. А, я зайду... Сейчас, секундочку, ребята. Я зайду в кабинет. Видно экран, да? да, да видно, да. видно кабинет, да? Все видно? Да, да, ага, да. все. А, значит, я начну именно с новшества. Новшества у нас, как вы, наверное, все видели, на главной странице у нас здесь э, сделали в кабинете и добавили, у нас есть баланс и резервный баланс. Ну и начнем я, конечно, ребята, именно с профиля. Некоторые партнеры зарегистрировались и даже не устанавливают свой аватар. Не заполняет профиль. А для чего нужен профиль? Ребята, и для чего нужен аватар? Я считаю, что ну это ваше лицо аватар. Здесь, ну, очень просто, выбрали, выбрали свою фотографию, как только кот пришел сюда, нажали кнопочку «Сохранить», нажали кнопочку «Сохранить». А, здесь, вот, заполняется полностью свой профиль, вы прописываете свой логин, прописываете при регистрации, указываете свой скайп, страничку ВКонтакте, почту, телефон и все остальное. Но также здесь видно и вот, данные моего спонсора. Я всегда могу спонсору позвонить на телефон, я могу позвонить ему, написать на почту, я могу ему позвонить в WhatsApp и так далее. Я могу позвонить на скайп своему un urlano здесь также прописываются кошельки. Работаем. Вывод у нас денежных средств на Perfect Money и Payr кошелек. На подключение у нас подключена касса Frey. Ну, что я хочу сказать, что касса Frey там берет очень большие проценты. Вы прекрасно все знаете, кто со мной давно работает, что я всегда вам помогаю через внутренний баланс. У нас есть внутренний баланс, где можно переводить партнер... На, на кабинеты партнеров прошу прощения с 1 рубля вывод у нас денежных средств с 1000 рублей пополнение с 500 с 50 рублей я сейчас именно скажу по площадке крезио маркет так как у нас здесь прошло обновление на этой площадке на этой площадке ребята у нас добавился именно резервный баланс именно для этой площадке Crazy Market. Но вы его можете пополнять вот на главной странице. С любого со своего баланса вы можете пополнить свой резервный баланс. А для чего? А для того, чтобы с этого резервного баланса вы можете всегда купить любую площадку. А именно вот на этой Crazy Market, на этой площадке у нас теперь вывод денежных средств. Только, вернее, что хочу сказать, не вывод, а именно сейчас сейчас секундочку я вам открою. Именно вот эти деньги, которые у нас шли по 500 рублей у -у -у. на баланс для вывода, теперь... Теперь эти деньги у нас идут на резервный баланс. А вот а, реферальные по 50 рублей начисления, они идут на баланс для вывода. А вот теперь с этого резервного баланса, который партнеры работают на этой площадке, они могут а, у них за один круг в резервном балансе, на резервном балансе будет 2000, и на это с этих денег можно купить любую площадку. А какие есть площадки у нас в фонде? А у нас в фонде есть такие площадки, как... Сейчас, секундочку, вот так вот я, наверное, порисую. А что там? Все, все видно, все слышно, Лариса? Угу. Так, первая площадка – это у нас вип-зона. Вход на нее составляет 10 тысяч, и зарабатываете вы за один круг более 60 тысяч. А это площадка Crazy Market Мини, а здесь у вас а, а, накапливается в ри, на резервный баланс 2000 и вы можете купить любую площадку. А, Кризиомаркет это вход сюда составляет 2000 а первый стол стоит за один круг вы зарабатываете более а 48 тысяч. А, есть три площадки у нас жил фонд, это а, площадки с минимальным входом, есть а, вход а, пять тысяч, есть 500 рублей и есть пятьдесят тысяч. Есть две автопрограммы. Это автопрограмма Energy Мини и есть автопрограмма Energy, где вход тридцать тысяч. Есть инвестиционная игра Сейфы от word Money. Они будут закрыты в мае месяце, как только получит последний, ну, последнюю выплату с этой игры партнер. Здесь у нас закрыта активация, она эта игра будет убрана. Есть такая площадка, как World Money. За один круг вы на этой площадке делаете 108 тысяч и вылетаете на площадку Golden Ring. На площадке PD за один круг вы зарабатываете 4 800 и вылетаете на площадку World Money. На этой площадке у нас есть закольцовки, поэтому... Очень удобно, работая всего лишь на одной площадке, а получать по нескольким площадкам пассивный доход. Это очень удобно. И площадка Golden Ring Mini, где входить можно через удвоитель с 2000, можно с 4000. Это первые, вторые ворота на нашу крутую площадку Golden Ring. Это площадка Golden Ring это самая крутая площадка, которую я ее очень люблю, она очень хороший доход, с нее идет, где можно с одного стола зарабатывать по 40 тысяч. Но у нас не только эти площадки, как я сказала, у нас есть, и еще очень-очень хорошие. И сегодня мы поговорим именно о что у нас команда начала старт нашего, своего бизнеса именно с площадки ПД. Да, эта площадка очень маленькая. Маленькая а в том, что, в смысле, и доходная, и плюс на ней есть закольцовка. А закольцовка у нас сделана на World Money. Маркетинг этой площадки, а я быстренько рассказываю, мы начали старт, и я всем советую старт начинать именно а, с четвертого стола. Это с 800 рублей. Вот, два партнера приходят, первый, второй. У вас открывается стол выплат за 1600. Пятый стол, это полностью идут выплаты. А, дальше, следующие четыре а, человека а у вас, что вы а, получаете первая идет выплата 600 рублей и за 1000 рублей у вас активируется площадка World Money первый стол и так следующие 8 человек у вас и у вас на балансе 3800 и плюс за 1000 рублей у вас прошла активация именно площадки World Money на этой площадке ребята Следующая площадка World Money. Да? Домой у нас на каждой, площадке, на каждой площадке у нас есть кнопочка. Чтобы перейти на другую площадку, нажимаем домой. На каждой площадке у нас есть маркетинг, где вы можете посмотреть в ролике и можно посмотреть в слайде. Итак, следующая площадка это World Money. А вот World Money, ребята, это, конечно шикарная площадка мы стартовали с этой площадкой она у нас так и называется World Money здесь мы разработали 18 стратегий на этой площадке где можно с малым количеством партнеров выходить на очень хорошие деньги и плюс здесь с этой площадки есть закольцовка на площадку golden ring за 20 тысяч итак я вам Просто покажу, что, наверное, весь маркетинг, чтобы вы могли иметь представление об этой площадке. Можно входить на эту площадку первый и второй стол. Можно входить первый, второй, третий. Можно первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой. Здесь есть привязка к первому столу. Поэтому, поэтому... Есть многие команды работают, первый и второй стол. Есть работают команды первый и э, четвертый стол. Есть работают команды первый и пятый стол. Я вам сейчас покажу просто, как можно зайти, сократить в два раза количество приглашенных партнеров, именно заходить на 3000. Это первый и второй стол. Первый партнер приходит к вам, становится на, этот, на это место. И второй стол, второй партнер как только нажимает покупку первого стола, ваш первый стол покупку второго стола, второй, первый стол закрывается. Здесь закрытие идет с двух партнеров, и вы сами под себя становитесь на это место. А вот покупку нажимает второй партнер второго стола. И у вас уже автоматом открывается третий стол. А это полностью стол выплат. Итак, первый партнер у вас закрывает второй стол и приходит, становится на это место. И у вам сразу же на баланс 3000. И плюс реинвест идет за 2000 во второй стол и реинвест идет за 1000 в первый стол. Второй партнер приходит, становится на это место. Вам 6000 на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за пять тысяч четвертый стол. И тысяча идет на вывод. Я всегда советую, ребята, у вас здесь вот 3, 9 тысяч. Не пожалейте, купите за пятый стол вот этот вот. Четвертый стол, и когда у вас уже закроется этот стол, и вы сами себя, вы опять сократите в два раза количество приглашенных партнеров. Вы своим клоном становитесь сюда. А вот первый партнер уже приходит сюда, становится. А первый партнер, второй партнер вам принесет 5000 на баланс для вывода. Итак, вы с малым количеством партнеров и уже заработали. Если еще сюда поставите третьего партнера, то вы получите 1000 рублей на баланс для вывода. С, двух, с первого, второго и третьего вы получаете 10 тысяч. Здесь 5000, это уже 15. А вот этот стол, пятый, полностью накопительный. Здесь первый, второй и третий партнер, они дают вам переход а за... 30 тысяч сюда, в этот, на этот стол. Первый партнер, когда только приходит к вам, на, становится на стол выплат, вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода, 20 тысяч идет на активацию Golden Ring. Что хочу сказать о себе. Я с этой площадки вышла на Golden Ring. Я не покупала Golden Ring отдельно за 20 тысяч, как другие. Я просто... Она открылась тогда, когда у меня уже здесь стоял первый партнер. Мне пришлось дальше работать. И когда я пошла на второй круг уже на этой площадке, вот только тогда я вылетела на Golden Ring. А я не стала покупать, хотя у меня деньги были, но я принципиально не стала покупать, а стала дальше продолжать работать, чтобы посмотреть, как будут идти за мною с этой площадки мои партнеры. А вот когда второй партнер, Приходит вам 30 тысяч на баланс для вывода. Третий 30 тысяч на баланс для вывода. Итого вы зарабатываете 109 тысяч. И за, получаете 89 тысяч на баланс для вывода. И 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Это очень хорошая площадка. Всем советую рассмотреть эту площадку. Ну и следующая площадка, которая нас очень интересует, это, конечно, автопрограмма Energy Mini. Это, это площадка чем хороша, тем, что о, здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего о, бизнеса можно делать с любого стола. Но я вам со, о, советую с о, очень малым количеством партнеров выйти именно о, на хороший доход именно с четвертого стола с шести Не нужны эти пятьсот вам тысяча и э, это две э, Не нужны. А вот именно когда приходит к вам сюда становится этот первый партнер, вы убиваете сразу двух зайцев. Первый, этот заяц, это три тысячи, э, идет вам на баланс для вывода. Второй заяц у вас активируется автоматом, э, этот стол в третий накопительный, тысячу получает ваш спонсор. Итак, второй и третий партнер вам дают переход куда? На пятый стол. Все. Первый партнер закрыл свой четвертый стол, приходит и получаете вы 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой четвертый стол, приходит и опять получаете 12 тысяч. И третий точно так пришел, вы опять получаете 12 тысяч. И так вы зарабатываете более 39 тысяч. Здесь, на этой площадке, считая, что вы же будете получать с первого, с четвертого и так далее. По реферальные э, имена идут именно вот с этого места. С первого места в четвертом столе идет реферальная как спонсора. Ну вот так вот, ребята. Сколько, всегда спрашивают, сколько нужно партнеров, чтобы выйти здесь на хороший доход. А здесь всего 12 человек. Здесь 3,9, 12 человек. Пожалуйста. И вы заработали более 39 тысяч.